Мечтаешь изменить безумный мир Чувствуешь себя волшебным королем Принимаешь с космоса эфир Радуга цветной серебряным дождем Ангелы играют на трубе Торжественно звучат мажорные лады Ты веришь, независимый тебе Латинский коммунизм, и райские сады, О -о -о, молодость и радость, О -о -о, Ты главный партизан, Воу-воу, анархия и ярость, воу-воу, Двенадцать обезьян. Ты веришь, что звезда в твоей руке? Способна разбудить горячие сердца Город Чевенгур на золотом песке Хрустальная мечта идейного борца Маленький гаврош, наивный принц Для тебя борьба, как карнавал Ты искал свободы без границ Ты на баррикадах пел и танцевал Воу -воу -воу. Молодость и радость, Воу -воу. Главный партизан, о, -о, -о, о, анархия и ярость, о, двенадцать обезьян. Молодость и радость, ты главный партизан, анархия и ярость. 12 обезьян, молодость и радость, ты главный партизан, анархия и ярость, Двенадцать обезьян, молодость и радость, ты главный партизан, анархия и ярость that is young.